Всем привет, ситуация у нас следующая, я два месяца не играл в Ultimate Team, в плане вообще никакие матчи, заходил тупо паки собирал, какие-нибудь избачи и все, и тут резко я решаю на выходных пойти играть в Лигу. конечно же это была небольшая ошибка, потому что я без подготовки особо я играл только в карьеру вы видели ее на канале и делал эксперименты все тут без подготовки викенд лига ну само собой результат у нас не самый лучший но перед началом давайте вот Ознакомимся с составом, которым я отыгрывал как раз ту самую Викинг Лигу. Вратарь это был Майк Миньян. Я не выставлял, как он мне падал, только в Телеграме. Это в последние дни Тотти мне он выпал. В принципе, как и все вратари, пропускают очень много. И вы видите по статистике 37 игр я за него сыграл. То есть с периода Тотти до сегодняшнего дня. А сегодня у нас получается 12 марта. Я сыграл за него 37 матчей. Право в защите Клаус без изменений. Вместе с Лораном Бланом. Просто нету для них замены. саз Тамори. ЛЗшник Эрнандес. Так самое, без изменений. Э, правый полузащитник у меня выступает Палитано. Все то же самое. Вастян Швайнштайгер. Уже перестает мне нравиться. Поначалу, когда он только мне выпал, я за него играл. Думал, ну неплохой такой. Это вот как раз 4 гола. Это он еще в первых обзорах. Я на него снимал. Он как раз там забил. И все. И после этого он забивать тупо переставал. Ну, ему вообще не хватает скорости, поэтому я выставляю вместо него заменки Пое, Пае. Квитч Акварацхелия, собрал я его. Как видите, сыграл он 20 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. То есть, по сути, для своего рейтинга пойдет. Но не тот самый игрок, не для нынешнего уровня игры, когда там против тебя зубастики, пеле, либо кто-нибудь еще. И 86-й Квитч, они всегда справлялся. Гаву, без изменений 120. 29 матчей, 108 голов, с ним в паре кака, он мне выпадал в пике на гарантированного среднего кумира, я сейчас ставлю этот видос. Ну и центрально нападающим у меня отыграл Пашка Дебала Это по сути как обзор должен быть на Дебалу Плюс КК, плюс Кварцхелю, Но я это делал не в лайф режиме Я просто отыграл И вот сейчас вам ставлю нарезочку их голов В принципе потом вот, после нарезочки поговорим с вами Что они в принципе умеют Run. All right. Так, думаю, нарезочка вам зашла Дебала, но вот слабая нога не не хватает ему, конечно Были моменты, когда реально нужно было решать правой А он тупо мазал И не всегда хватало ему скорости Вот 85 с охотником даже, ну, такое себе посредственное решение Но при, но при этом он как бы 25 матчей сыграл, 25 голов и 11 ассистов Он мне понравился, прям останется в основке у меня это безоговорочно. По поводу кака, да в принципе, то же самое. Не всегда хватает скорости, но так в нужный момент он как бы решает. И вот два лучших гола, я за него забил, и я вам сейчас их покажу. В принципе, такой средний игрок, конечно, не для, как я говорил про Хвичу, не для нынешнего периода ФИФИ. Если бы он мне выпал где-то ноябрь-декабрь, было бы вообще шикарно. Но в данный момент довольно такое себе тоже. Ну и Хвича, в принципе, как я и говорил, ну ударов не хватает ему. То есть 80 удар, если бы хотя бы был бы у него удар 85, было бы поинтереснее, но свои 9 голов за 20 матчей он забил. Но и чувствуется то, что у него 183 рост и как бы не всегда хватает ему баланса. Вот ловкость у него есть, а вот баланса не всегда ему хватает и не всегда он убегает от соперников своих. Я его юзал на правом фланге, то есть по вот такой схеме мы играли. Обычная 4-4-2, где у нас получается Дибала с Гаву Форвард, Политану и Хвича у нас ЛП и ПП, соответственно, и Кака со Швайнштайгером у нас играли в центре поля. Так, ну и в принципе голы показал, Паки как мне выпадал какая дебала я показал. Так, ну если поговорить уже непосредственно про саму Викинг Лигу, я сделал 8 побед вроде бы что-то. Мне не хватило буквально одной победы для нормальных наград, где там еще 3 или 4 пика плюс пак с информами. Я сделал только 8, так что вот поэтому я считаю, что это была одна из ошибок идти в Викинг Лигу без подготовки. Ну, думаю, в следующий раз я немножко исправлюсь Я не знаю, когда я буду играть в следующую Weekend Лигу. Может, так же само через месяц Но просто понял то, что пока я отсутствовал У соперников В принципе, у всех очень сильно улучшили составы И мой по сравнению с ними, ну, такой довольно средний посредственный Ладно, у нас тут есть два пика Игроков у Champions Там сейчас Салах в команде недели Может быть, нам что-то здесь дропнется Ракитский 84-й, он снова в Шахтере, помню как он с Шахтера перешел в Зенит, а сейчас снова вернулся в Шахтер Второй пик, 4 игрока здесь и получается есть Хави Галлан, есть Дарами. но конечно никто из них мне не нужен, поэтому я возьму чисто Галана для того, чтобы потом когда-нибудь их в СБЧ всех слить А так ни одну food карточку я еще не поймал за первую команду и за вторую, да, пиков было вскрыто мало, паков там всяких, но все же у нас есть два набора по 100к и получается 50к набор, начну с 50к набора, они все продаваемые. Кроме вроде бы второго стока набора Так, здесь у нас явно 83+, плюс. мы видим 87 Александр Арнольд продаваемый, это неплохо Это сейчас 87 рейтинг, где-то 1030 стоит 83 плюс есть, и это мотив 84, лучший пак за 100к за 50 тысяч выпадает Александр Арнольд с рейтингом 87, а за 100к 84. Так, ну и получается последний продаваемый 100к набор. Открываем его. Давайте хотя бы в Fantasy какую-нибудь карточку, но мы даже ни разу влево не уехали. Это бразилец Вартарь Эдерсон, кстати, 89 продаваемый. Вот это вот уже неплохо. То есть данный игрок, наверное... 1040-50 должен стоить. Плюс Фил Фоден, Пау, Торрес, Эриксон, Кристенсон. Вообще неплохо, по сути. В общем, вот так вот. Спасибо вам всем за просмотр. Небольшой видос вышел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем до скорого.